Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов. И тема сегодняшнего видео – это почему Яндекс Директ не всем подходит. Дело в том, что это касается не только Яндекс.Директа, но и любого вида рекламы, таргетированной рекламы, даже Авито, Юлы. Все зависит от того, где находится ваша целевая аудитория. И иногда ко мне приходят с таким запросом, что мне нужно настроить именно Яндекс.Директ, или мне нужно настроить именно Google AdWords, или мне нужно настроить именно таргетинг в Instagram и так далее. Дело в том, что большинство рекламных инструментов подходит для большинства ниш, но не всегда. Допустим, рассмотрим пример ограничения с... Входом и эффективностью работы в любой рекламной системы зависит от окупаемости рекламы, если это предусматривает бизнес-модель. Поясню, о чем я. Допустим, у вас маленький средний чек 500 рублей, а клик на поиски у вас стоит 30 рублей. То есть весьма может быть, если у вас слабенькая конверсия сайта или страница социальной сети, куда вы можете тоже вести контекстную рекламу, то реклама у вас не будет окупаться она не будет окупаться с первой продажи. Но если ваша бизнес-модель подразумевает, что вам нужно захватить людей для того, чтобы они вписались к вам базу, и дальше у вас идут до продажи, и вы четко знаете процент до продаж, то есть какую маржу в среднем с одного клиента, который зашел у вас по контексту, который не окупается с первого касания, когда попадает к вам базу, то это имеет место быть. Если же вы не знаете этих цифр, то м, нужно тестирование, либо отказ от этого рекламного источника, потому что а, это будет чистой воды а, финансовое самоубийство, выливать туда деньги, особенно если у вас бюджет ограничен. Рассмотрим другой пример. А, пример а, одного из клиентов, а, который находится в Москве, а, и у нее эта девушка, у нее студия, Эпиляции, депиляции и смежных услуг. Все, что связано с бровями, с красотой лица и тела. В том числе там лимфомассаж, лазерное удаление всяких неприятных вещей и так далее. Не будем углубляться. Но суть в чем? Когда мы начинали с ней работать, в принципе, не было особого понимания, где эта аудитория в основном содержится? Мы начали изучать. Мы изучили профиль целевой аудитории, мы провели исследование и поняли, что э, таргетированная реклама в Instagram, здесь за этот, конкретно в этом гео, она находится в одном районе и ехать из другого района заставит только супер-супер услуга, э, которой нет ни у кого, э, кроме нее, но такого не было прямо исключительного предложения. Таргетированная реклама в Инстаграме была разогрета именно на эту аудиторию. Поэтому мы предложили сделать следующим образом. Пойти с других рекламных систем, зайти с других рекламных систем, где конкуренция слабая. И хоть это Москва и Московская область, то это был именно MyTarget, и это а, был именно Яндекс.Директ. Яндекс.Директ, внимание, на аудиторию похожую, которая у, у нее уже есть в базе. А, то есть каким образом мы это реализовали? А, MyTarget, а, понятное дело, мы а, протестировали, используя и ее аудиторию, и аудиторию конкурентов. И цена лида оказалась 300 рублей, что очень даже неплохо на входе а, для ее среднего чека. В Яндекс Директе мы применили тематику, механику, что выгрузили всю ее базу из CRM, загрузили ее в аудиторию на основании этой аудитории создали максимально похожую. И таким образом, настроив автотаркетинг, сделали баннер на самую топовую услугу, по которой именно заходили в базу. И эта услуга, внимание, она уходила в ноль в попадании в базу. Все это, зная всю эту механику и проконсультировав нашу клиентку, мы дали ей понять, что здесь можно привлечь максимальное количество новых пользователей с точки зрения, чтобы потом им допродать. И мы провели небольшую работу по обучению отдела продаж в лице трех менеджеров, вернее, двух администраторов и двух наемных сотрудников, которые оказывали услуги, и в их интересах было допродавать свои услуги в тот момент, когда они приходили к ним на вот этот, на эту первичную запись, которая по факту являлась ничем иным, как товар-локомотив, если вы знаете, о чем я говорю. То есть товар, который привлекает внимание, который несет в себе низкую маржинальность, Возможно, не окупается, но позволяет очень легко захватить клиента в свою базу. А, преимущество этой методики техники да, а, такое, что а, наполняя свою клиентскую базу, мы просто работаем с клиентами на последующих продажах а, и постоянно, постоянно, постоянно привлекаем их. И уже со второго касания а, мы получаем чистую прибыль. Но второе касание нам уже ничего не стоит, ну, кроме разве что расходов на а, рассылку WhatsApp а, и телефонные звонки менеджеров. Кстати говоря, мы также прорабатывали в этом случае и работу с базой с точки зрения а, телефонного обзвона. Так как у меня есть солидный опыт два с половиной года в руководителем отдела продаж, а, медиахолдинга, плюс еще коммерческий директор, где я тоже применял свои наработки по продажам. Мы очень хорошо разработали скрипт, ну, буквально на коленочке, если честно. Да. А скрипт оказался максимально эффективным, и в 30% случаев из базы было закрытие на а, средний чек от 6 до 18 тысяч рублей. А, я рассказываю так подробно для того, чтобы вы поняли, что даже если источник а, неэффективен для вас в, в первоначальном расчете, то а, правильно а, используя м, допродажи, вы можете это сделать. Единственный момент, что а, если у вас есть персонал, который а, будет продавать, это не вы сами, да? <coughs> у вас не супер малый бизнес, а, хотя бы а, есть сотрудники, а, то а, необходимо до них четко донести и поставить мотивацию а, в процентах а, от вознаграждения до последующей до продаж. И, понятное дело, в некоторых моментах это встречает <coughs> прямо лютое сопротивление. А, вот. А, по поводу того, каким образом посмотреть, подходит ли вам рекламная система или нет. Вы в первую очередь снимаете показатели конкурентов. А, если это таргетированная реклама, то вы можете использовать такие сервисы, как Паблер, такие как сервисы, как AdLover. А, в Яндекс.Директе и в Гугле свои фишки, как посмотреть, Допустим, в инструменте оценка бюджета вы можете зайти и посмотреть объявления конкурентов, которые сейчас крутятся, <coughs> посмотреть по каким ключам они крутятся и uh, вычислить через составив воронку по средней статистике uh, переходов на сайты средней конверсии сайта, либо вы можете провести небольшую конкурентную разведку, связаться с ними как uh, тот же самый таргетолог, запросить у них данные по конверсии сайта. Uh, и uh, получить эти данные более достоверные, uh, возможно, даже посмотреть технику ретивы, которую они используют, uh, и уже на основании этого, опираясь на четкие цифры, понять, uh, сколько вам будет стоить uh, войти на этот рынок, эффективно ли это, и эффективно ли это с учетом последующих допродаж. Uh, схему с допродажами используют крайне мало, хотя она древняя, как мир, уже более 20 лет этой механики, но никто ее как следует не применять. Единственное, что это очень хорошо работает в инфобизнесе. Вот. Ну, сейчас не об этом. Поэтому, если у вас есть вопросы, и я могу скинуть вам чек-лист по тому, каким образом проводить аналитику конкурентов, что касается таргетированной рекламы, MyTarget, ВКонтакте, Инстаграм, практически любые источники, кроме наверное, ти... кроме, наверное, тизерные сети. Вот этого там мы не найдем. И по контекстной рекламе. Да. Поэтому, если что, пишите в личку. Мои контакты в... под этим видео. Можете написать в WhatsApp, можете написать в ВКонтакте. Кстати говоря, добавляйтесь в друзья. С вами был Алексей Федорцов. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайк, подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях. До новых видео!